очередной ролик сегодня мы находимся в котельной как и планировали надо ее докрасить но все время не было не было не было то краски не было то ну в том магазине где мы были и пришлось нам ехать в дмитров потом в дмитрови краску купили но сломалась у Лены аркадьевны машины как всегда пока машину сделали в ремонте там короче время ушло очень много ну вот наконец-то все мы разобрались и Решили сегодня все-таки покрасить котельную, загрунтовать и покрасить. Я уже тут бутылочка, когда у меня там литр пришел, грунтовки как, ну, не попала в этом видео, но сейчас я вам покажу немножко принцип покраски. Я немного потолок покрасил, ну и остатками грунта тут было там не знаю, грамм 200 может быть, так немножко покрасил. Сегодня купил, ну, не сегодня, а купили мы такой грунт. Грунт называется Делюкстрат Steinblock Primer. Так специальная укрепляющая грунтовка на водной основе предназначенная для грунтования стен, потолков внутри помещений, блокирует и предотвращает появление старых пятен от протечек, следов от пожара, выведения грибка и плесени, копоти. Вот как раз нам копоть надо, чернил, табачного дыма и так далее. Хорошо грунтует, упрощняет посыпающиеся и рыхлые участки от штукуренных кирпичных известковых ты ты ты ты ты ты ты короче цвет белый такая красочка сейчас я закрою да там собака орет не на ехать не так слышно было вот такая красочка Вот я литр покрасил мне в принципе понравилось сегодня у нас на помощь нам в покраске я раньше покупал ну год назад планирую на втором этаже обшить все вагонкой и покрасить лаком. И чтобы обшить вагонкой, я купил вот такую вот прибулду, ребята. Вот. Это, ребята, компрессор. Компрессор фирмы Denzel. Или Denzel, как нам точно. Так, мощность полтора, давление 8, объем ресивера 24 литров производительность 206 что-то непонятно, короче вот такой приборчик Купила я его для вагонки, для степлера ну, гвоздями, чтобы фигачить вот, ну а тут видите, подвернулось, что можно еще и покрасить купил я вот такой вот баллончик для покраски ему, вот сколько он там, 1200 что-ли стоит, литровый баллончик штурм, короче, называется я не знаю, сегодня дичь меня Живность на это достала. То кот орет, то собака лает, короче. Достали. Не, не дают нам видео сегодня снять. Вот такое. Кстати, первый раз вот это вообще все крашу. Так что, ребята, не обессудьте. Вот. Соньку... Ну, сейчас начну красить. Соньку выключу. Включу вот эту камеру с ig Она не так вот... Боюсь линза, короче. Сейчас вся будет в краске, потом не отморешь. Эту камеру особо не жалко. Ну, а Сонька извините меня, стоит денег. Так, ну и что, приступаем, ребята, к покраске, а вы не приключайтесь. Так, ребятушки, ну что, мы налили краски немножко воды. Пожиже по ее немного развели. Вот, сейчас будем пробовать. Так, еще можно добавить, чтобы побольше. Сразу же немножко добавим еще. И палочкой подотри палочкой. Так. Банка трехлитровая, ребят, неудобно наливать. Емку взяли побольше. В чем делать? Короче, сейчас, ребята, разбавим краску, начнем. Только этот. Компрессор продуем. Это вдруг он застрялся после той покраски. Нажми на кнопочку. Там запись идет, да? Да. Вот Иди. сверху красная. Вот это? Да. На нее вниз. Все нормально. Выключаю? Будет. Зачем мне надо ничего выключать? Нет? Сейчас самый опасный момент. Как-то надо ее валить, чтобы не пролить на пол. Да ладно. Как же хорошо это получается. Но ты все равно там еще больше разводить. Надо туда вынести, чтобы не запачкать его Да, и меня Да <с <с И включим уже ту камеру Ребята, переходим на другую камеру Потому что эту камеру можно заляпать Ляпать. Это хоть не так жалко А эту, извините меня да. Стоит, Стоит денег А вы, ребята, не переключайтесь положил короче очень слишком густо развел и вот потеков смотрите сколько мы ну, сейчас я густой краской попробую ну этой грунтовкой по погуще и сделать и еще раз пройтись лена аркадина там уже подкрашивает под трубами вот осталось тут по низу как-то пройти прокрасить тоже кисточкой тоненькой вот видите потеков сколько пипец ну вот, смотри я сейчас вот, вот трубой. Ты не открывай там это. Нет, эту. я. Ты же зачем это... закр... открыла мне? Потому что я между ними крашу. Ну тут сейчас замучится закрывать. и два часа закрывала фигню. Эту стричь ну, это только ты Ну давай. Сделать. Смотри там ага. Вежу, нормально? нормально. В общем, ребята, как второй слой покрасим и покажем вам. Больно Сонька, короче, и та камера сразу в краску превращается линза. сейчас еще вот эту грунт еще весь вот, нет вот здесь остался да. грунт вот сейчас да и тут в банке остался мы сейчас выльем весь и еще раз по стенам пройдемся ну, не такую, дам тебе. Да. Вот. валики ну ва сейчас валиком уже пройдемся Ребята, просто. вот мы купили валики два маленьких это угу. доступном месте вот за этим собачком ну, да, там. там за бачком вот тут бачок кисточку купили такую штучку, она на полтора метра увеличивается. Это ручка. Ну, что показывать они так поймут? На полтора метра а, ну, высоту. Ручка, есть, удочка, да. вот. Потом купили распайку. Распайку от ну, этого, там, там. Рублей 40, да, стоило? пять и вот такую вот баночку краски. Краски взяли маршал и разбавили колором. Разбавили колором вот таким и будет, ребят, у нас баклажанчик. Да, ну вот увидите сейчас, что попозже. Сейчас мы еще раз пройдемся. А вот чуть-чуть взяли. И вот такого можно на потолок, когда будем краской красить, уже он будет вот потолок вот этим валиком красить, как раз будет под вот эту вот. Компрессор, короче, пока откладывается. Он уже свое дело сделал. Да, мы сейчас попробуем Не Достаточно. Потому что уже все забито этой краской и очень много, короче, на распыляет. А разве я был не прав? Нет, ты был не прав, потому что здесь было много. Я потому сейчас... что вот это с коврика сметается и обмазывается. Иди сюда. Возьми, возьми зай коврик, или не будет капать у тебя. Учишь, учишь. Что там у тебя получается? Ну, нормально вроде. Я как дам? потом надо эти кисточка. Дай мне тебе кисточку, пожалуйста. Маленькую. Ну мою. На. А мне валик до этого, да, я валиком сейчас На, держи, валик. Блин, уже Чего? испачкался уже. Ой. Так, ладно, ребята, не приключаемся. Да, Зай, наискосок их косок не красит. Да не могу, тут камера стоит, ты тут с камеры бегаешь. По коврику, по коврику, вот лишнее. Лишнего здесь не будет. Здесь все уйдет сюда. Ребятушки, загрунтовали мы все-таки все, все стены. Вот что у нас получилось. Вот. Сейчас еще грунтовка высохнет, уже приобретет свой свет точно. И, в принципе, надо будет подождать часа 4-5 И можно будет уже красить Не знаю, сегодня будем красить или нет Уже время, не знаю даже сколько время Уже тем, темнеет уже на улице Красить вот такой цвет у нас Покажи, за? видно? Видно Как он называется? Баклажан, Баклажанчик называешь? Надо было, наверное, перемешать еще, пока банка не, банк надо, не открывал. Он же сказал, уже все перемешано там Две валик чистит, маленький там возьми. Цвет покажи. Ага. Какой цвет будет. Ну это не полностью весь цвет. Что... Походу в два слоя придется. Да. Ну а что, неплохой цвет? Что-то прилипает он, видишь? А -а -а. Какой цвет? Нормально так. Mm -hmm. так ну что, ребята, мы начнем красить. банку краски и еще на второй раз проходим как раз это подсохнет и будет видно где там подкрасить подмазать и все и примерно вот такой цвет ребята должен быть ну, видно да еще что не прокрашено еще слой надо да зайчик останется Батлажа. да останется еще раз покрасить караба походу новый поставить придется все равно мы как не, не пытались но все равно мы пришлось занять. Ради интереса закрасил, но сейчас наверное поменяю его. Фигня как получилось. А так вот стены нормально прокрасились два слоя ребята красили, где-то даже немножко там и третий слой там где плохо легла. А так ничего краска хорошая, грунт вот. Вот и результат, ребята. Сейчас я светильник на место повешу, распайку, выключатель. А вы не переключайтесь, включимся, когда уже все будет сделано. А где старый камер-канал? Старый или новый? Старый. Старых уже нет. Чилимокателью. Вот такая она у нас получилась. В некоторых местах еще он там подкрашивали, где плохо прокрасилась. Осталось вот. полы вымыть от краски, но это уже потом жена отдельно сделает. Вот. И покрасим Все. полы. Выключатель. Все Второй. Работает. Потом сделаем туда подальше. Вот Этот отмыли. Вот, в принципе. Ну и скамеечка вот такую у нас появилась для дрова, да? Да, дрова будет. Дрова сюда так складывать. Вот так вот у нас, ребята, получилось хотелось. Все своими с руками, ребята, можно все, в принципе, сделать. И не надо быть маляром, как говорится. И играть в компьютере. Чего? Звена там всю печку топит. Да. Надо сейчас остается только немножко где-то все подтереть. Пыль. Не пыль, короче. А в следующем ролике, вот. смотрите, муж будет ставить дверь. Ну да, ну это будет... В следующем ролике? Не в следующем, это будет позже. Сюда хочу пластиковую дверь, короче, поставить. Ну цвет уже не белый, а какой-нибудь, темный там какой посмотрим. Вот. Так, краска у нас, короче, обошлась. Сколько, Елена на краска у нас обошлась? В половиной... почти в три тысячи. 3000. Сколько? не подожди. Чего? А. Банка краски, банк краски. Банка ставит. и краски. Банка стоит 600 рублей. А, да. Короче, банка краски банк... стоит 600 рублей. Мы да. покупали две краски. Две банки, наверное, хватило, получается. Да. По два с половиной литра это, ну, пять литров краски мы купили, но у нас еще осталось там литр. Ну, это на, на всякий случай. Да, ну, где-то там где-то еще что-то. Вот, короче, это 1200, получается, плюс краситель сам. один краситель. краситель на одну банку 800 рублей, да? Да, вот. еще 1600. это еще 1600, получается. Ну, вот. Потом, что у нас еще? Но, э, грунтовка. Ну, грунтовка банки а получилась. 3 литра 3 литра грунтовки и литр. нет два с половиной там было два с половиной и литр да, это да. получается 1300 да. и 370 да. так что там считать ну и валики там ну по мелочи да. потолок я красил компрессором короче но потом понял что это плохая идея дышать невозможно все забивается вроде Ты это компрессор... да и тут такая стоит короче бель. Проще валик взять, обычным валиком дин дин дин И все Берите небольшой валик, такой как, а поменьше Берите. маленьким хорошо, расход краски у вас будет меньше И все, в принципе, не надо даже компрессор Но компрессор я оставлю для вагонки Потому что там валиком не пройдешь, уже кисточка замучаешься Там вот эти Она же неровная в поверхности Вот Что еще? Да вроде вот в общем-то и все. А, красили сколько слоев? Два, да? Ну, два. два... Так, и еще третий, но это так, но ну да, где-то вот, если не прокрасилось с третьим слоем мы да. еще так подмазали. Вот, например, вот там сейчас только что подмаз... подмазал. В ну, основном ну, это два слоя. В основном, да, два слоя. Одним слоем, короче, ребята, не закроете никак. Вот. Ну и все, такой был ролик, ребята не переключайтесь, оставайтесь... кому было интересно ребята оставайтесь на этом канале ставьте лайки пишите комментарии всем пока всем пока пока, пока, -пока.